Здравствуйте, психологи канала Немиркин! Добро пожаловать обратно на наш канал. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для каждого. Так что спасибо вам! А теперь давайте продолжим. Как человеческие существа, мы все заложены в нас природой, чтобы чувствовать и реагировать на эмоциональном уровне на происходящее вокруг нас. С самого рождения мы плачем, когда нам грустно, голодны или нуждаемся в помощи. Мы испытываем гнев по отношению к людям, которые причинили нам боль. Мы боимся вещей, которые могут быть опасными. И мы чувствуем себя счастливыми, когда нам дарят любовь, доброту и ласку. Эти эмоции приходят к нам так естественно, и для нас естественно выражать их. Но в какой-то момент все это становится сложным. Когда вы начинаете путаться в том, что мы чувствуем и почему мы это чувствуем. Были некоторые эмоции, с которыми мы не знали, как справиться. Поэтому в итоге мы подавляли, отрицали или скрывали свои истинные чувства. Понимание своих эмоций не только помогает нам лучше понять себя, но и помогает нам построить более глубокую и осмысленную жизнь. Итак, вот семь самых важных вещей, которые вы должны знать о своих эмоциях. Первое. Вы – это не ваши эмоции. Эмоции важны, но они не определяют, кто мы есть. Это электрохимические сигналы, поступающие из мозга в тело, как реакция на повседневный опыт. Ваши эмоции просто регулируют ваши мысли и поведение на основе этих переживаний и предоставляют вам данные об окружающем мире. Они не определяют ваш характер и не влияют на то, кем вы являетесь, если только вы сами этого не захотите. А если думать иначе, то вы лишаетесь своей идентичности как личности вне эмоций. Вы можете позволить себе свободно злиться, не думая, что это делает вас злым человеком, или чувствовать себя счастливым, не заставляя себя постоянно вести себя как счастливый человек. Во-вторых, эмоции приходят и уходят. Одна из основных причин, почему мы говорим, что в человеке есть гораздо больше, чем просто его эмоции, заключается в том, что наши эмоции часто приходят и уходят. И что-то фундаментальное для нас, как наша личность, не должно определяться чем-то настолько непостоянным и постоянно меняющимся, как наши чувства. Даже самые сильные эмоции и физические реакции, такие как плач, дрожь и крик, поднимаются, достигают пика и спадают в течение нескольких минут. Третье. Эмоциям не всегда нужна конкретная причина. Вы когда-нибудь чувствовали себя определенным образом, но не знали почему? Или вам приходилось бороться с эмоциями, которые нахлынули на вас ни с того ни с сего? Хотя это может быть запутано и трудно разобраться в наших эмоциях, когда мы не знаем, что стоит за ними. Иногда нужно просто позволить себе чувствовать то, что вы чувствуете, и постараться не зацикливаться на том, чтобы понять, почему вы это чувствуете. Может быть дюжина различных причин, почему вы что-то чувствуете, но чувствовать это нормально. Чувствуете ли вы грусть, расстройство, радость или страх? Будьте честны в своих чувствах и принимайте их без осуждения. Все ваши чувства обоснованы. Четвертое. Эмоции не всегда требуют реакции. Будь то гнев, ревность, печаль или недовольство. Нет ничего плохого в том, что вы чувствуете себя определенным образом. Вы не должны чувствовать вину или стыд за свои эмоции, если вы также понимаете, что не каждая эмоция заслуживает того, чтобы на нее реагировать. Когда вы теряете контроль над собой и позволяете эмоциям взять верх, вы можете сказать обидные вещи или сделать что-то, о чем потом будете сожалеть. Номер пять. Негативных эмоций не существует. Хотя большинство из нас считает, что чувства могут быть либо хорошими, либо плохими, психологи утверждают, что все чувства нейтральны. Не существует такого понятия, как положительная или отрицательная эмоция, потому что эмоции по своей сути ничего не значат. Они являются лишь тем, что мы из них делаем. И хотя иногда может показаться болезненным или подавляющим испытывать такие сильные и глубокие чувства, позволив себе испытать свои истинные эмоции, вы можете многое узнать о себе и о том, кто вы есть на самом деле. Это происходит потому, что в шестых все эмоции служат какой-то цели. Вы испытываете широкий спектр различных многогранных эмоций. Ваши чувства – это естественная часть жизни, и они служат для того, чтобы вы знали, как на вас влияет то, что происходит в вашей жизни и в вас самих. Каждая эмоция служит для того, чтобы указать вам правильное направление и помочь разобраться в том, что вы переживаете. Например, зависть и недовольство могут сигнализировать о том, что есть потребность, которую вы не удовлетворяете для себя и ее может не хватать в вашей жизни. Гнев дает вам понять, что ваши границы были нарушены. Тревога и страх оберегают вас от потенциальной опасности. Счастье учит вас искать людей и места, в которых вы чувствуете себя любимым. Чувство грусти – это способ пережить потерю того, что когда-то было для вас важным. В-седьмых, эмоции заразительны. Последнее, но не менее важное, что вы должны знать о своих эмоциях, это то, что они могут быть очень заразными, Несколько научных исследований показали, что когда вы находитесь в группе людей, вы подсознательно имитируете эмоции окружающих вас людей, что является выражением вашего врожденного желания принадлежать им. Учитывая это, неудивительно, что присутствие в вашей жизни токсичных людей может привести вас к упадку и эмоциональному истощению. Вот почему важно окружать себя людьми, которые поднимают вам настроение, с которыми вам приятно проводить время и с которыми вы действительно чувствуете связь. Узнали ли вы что-то новое о себе и своих эмоциях?